И мы не должны просто так верить всему. Второй этаж пожестче выглядит. Тут так плитка, на удивление, хорошо сохранилась. Ой, ой ой, -ой. Не просто там тупо писать постанова, потому что не веришь, потому что иногда действительно происходят странные вещи. И в итоге мы в ту заброшку не поехали. Блин! Прикол, ребята, ехали на одну заброшку, она вот там вот очень прикольная, я хотела вам ее показать, и увидели, что вот эта заброшка, мы ее увидели уже, она была зимой вся закрыта, все окна, и ее открыли, по-моему, где-то можно зайти, по крайней мере, вверх весь открыт сейчас, и вот здесь приоткрыли железо, я думаю, подростки взломали ее, в общем, она была вся перекрыта, даже здесь внизу видно, что... Заделана железом дверь, я не знаю почему Нет, похоже, я облажалась И здесь какой-то провод проведен Может, даже электрический по забору Здесь тоже забор, но, похоже, без проводов Я все-таки перелезла через забор И тут вся территория ограждена огромным бетонным забором Блин Зря я это сделала Вот, тут вот везде бетонный забор Но я же Ани Magic не могла же я пройти мимо заброшки Которая всегда была закрыта, а теперь открыта Такс Привет, я Ани Мэджик, любительница приключений И вы не поверите, ребят Мы ехали снимать для вас новое видео для рубрики «Заброшено» Но по пути мы обнаружили, что вот это заброшенное здание Которое все время было заколочено железом Вдруг открыли а я в нем ни разу не была. Я очень захотела сюда попасть и посмотреть, и показать вам. Может быть, мы что-нибудь интересненькое тут найдем. Ну, заодно тогда поболтаем о том, верю я в призраков или не верю. Я, конечно же, верю в мистику, серьезно. И я верю в очень многие вещи, которые в этом мире могут происходить. Но я всегда все подвергаю сомнению. Не ведусь, а проверяю. Я потому что смотрю утопию шоу и... Вот такой я человек Пока энергетика места напрягает Не очень приятное местечко Больше, По большей части из-за всяких надписей Это здание находится на территории Закрытой, может быть, какого-то завода Тут какие-то вот ящики лежат в окне, видно Число 11 Что бы это могло значить? Смотрите, какая-то там дырка в стене Очень прикольная плитка во всем здании Не только в этой комнате, но и там вот В коридорах тоже она сохранилась Некоторые надписи замазаны краской очень много разных надписей, разных цветов Это да, значит, их писали в разное время и, возможно, даже разные люди Еще вот в стенах выцарапано что-то Тут электричество было явно Сейчас его тут нет Лампочки оторваны Кстати, ребят, если вы не в курсе, у меня сейчас временно живет кошечка Баттерс Дениса и Вики с канала MyPack Вот она меня поцарапала В общем, на моем канале Magic Family вышел ролик о том, как я знакомила чужую кошку Которая ко мне ненадолго переехала, пока ребята уехали с моей кошкой с четырьмя моими собаками это было очень эпично поэтому потом Сходите и посмотрите, вдруг что со мной случится В общем, ссылочку я там внизу в описании оставлю Кстати, вот именно как раз по поводу обнаружения каких-то мистических вещей в заброшках Особенно всяких призраков Я постоянно бываю в разных таинственных местах Всяких и ночами, и днями И постоянно где-нибудь лажу И сталкивалась с некоторыми мистическими вещами Например, странными звуками Какими-то подозрительными шорохами, шумами, даже голосами и... Вот, например, только что меня наверное было не слышно потому что ветер а это вот эта вот железячка там бьется обо что-то и стучит вот такая вот комната тут разрушен пол а тут вот пол еще остался целых и тут портрет сами знаете кого шла сюда чтобы показать вам стены вот кто тут нарисован здрасте я думаю, что меня там было не слышно, потому что дул ветер. Короче, я хотела сказать, что на самом деле я не верю в то, что действительно призрака или что-то такое вот подобное, сбор какой-то энергии можно заснять на камеру. Я верю утопию шоу Диме Масленникову, который все-таки ни разу в жизни не снял вот так вот прям вот призрака. Ну, то есть, да, возможно, снять какое-то пятно. Вот вы помните, прошлым летом в одной из заброшек было реально страшное темное пятно. Какие-то сгустки энергии, но нельзя заснять лицо там или еще что-то. В 2018 году, когда такое огромное количество современной техники, камеры ночного видения и все остальное, ну нет никаких вот реально снятых на камеру действительно вот призраков. Что ты стоишь, снимаешь, и напротив тебя стоит там призрак или лицо какое-то позади тебя, реально четкое такое, и ты понимаешь, что это живой объект, -то. То есть все это надумано, а в интернете огромное количество фейков, фотографий, всего-всего. И очень часто люди, особенно юное поколение, дети, они ведутся, они пугаются, и это нормально. Даже вы знаете, наверняка историю со Слендерменом, если нету, погуглите, что это тоже искусственно... Предыдущий кем-то образ, фотошоп, монтаж, а потом уже на этой основе игры и так далее Пойдем вот туда в коридор Я не к тому, что я не верю в мистику Я в нее верю Я верю в то, что действительно существуют всякие О, вот тут можно подняться на второй этаж Блин, мне показалось, что кто-то там стоит Я опять напугалась На второй этаж Мадерное слово, не смотрите Как всегда нужно заглянуть в самые таинственные уголки под лестницей Ничего нет, не буду рисковать выходить на улицу. Интересно, что все эти надписи означают, кроме как просто развлекушечки? Вот тут, например, есть просто красная черточка один или... не знаю. Кстати, ребят, ставьте лайк этому ролику, если вы любите рубрику «Заброшенные» и хотите, чтобы я все-таки поехала на ту заброшку, в которую мы изначально ехали. И пишите в комментариях свое мнение про мистику. Верите вы в призраков или нет? Может быть, вы, как и я, верите в нечто мистическое? Но вот эти все фейки в интернете вас иногда даже тоже бесят, как и меня, потому что хочется все-таки настоящего. Там вот выход и лестница на... Второй этаж. Тут какие-то звуки реально. Такой вот коридорчик с плиточкой. Разрушенные полностью комнаты. Всякие маты на стенах везде. В общем, тут явно молодежь тусила. И поэтому, наверное, эту заброшку и закрыли всю. Еще одна комната. Вот она, та самая забитая дверь. А вот то окно, в которое я хотела пробраться. И там этот забор с проводом. И вот она сцена, но нам надо подняться на второй этаж, там что-то интересненькое, я чувствую. Короче, я же Энни Мэджик, я не могу не верить в мистику. Конечно же, я в нее верю и не раз сталкивалась с кучей странностей в своей жизни. Плюс я бываю в таких местах, где действительно происходит много всего странного. Не дома там у меня, а именно вот... Местах, в которых большое скопление такой вот энергетики Особенно заброшенные места Но я из тех людей, доверяй, но проверяй Это как фраза есть такая я, не, я очень добрый человек, но я справедливый Поэтому иногда немножко злой То есть я считаю, что все нужно подвергать сомнению И обязательно проверять Не смотреть на все тупо просто О, точно, это какая-то мистика, а думать логически, возможно ли это, и насколько это правдиво. Или же это все-таки как в 99,9% фейк, постанова, как вы любите говорить, потому что такой постановый и фейков сейчас при наших возможностях фотошопа, и ну просто вы понимаете, что этого много, и вы должны все подвергать сомнению, поэтому я обожаю канал там Утопия Шоу, где он разоблачает всю эту бредятину, и если даже я в какой-то степени верю в некоторые странные вещи, которые могут происходить и случаться с нами в жизни, то я все всегда стараюсь проверять, а не просто банально там вас пугать, себя пугать и говорить «О, точно здесь какие-то презраки». Но всякое может быть. И в моей жизни всякие разные ситуации были, но... Все нужно проверить обязательно. Смотрите, тут вот растение выросло прямо в стене. То есть, ребята, не нужно быть совсем наивными, даже если вы еще ребенок, в любом случае нужно думать головой, не разводят ли вас и не всякую фигню вам пытаются внушить. И я именно из тех людей, кто пытается вам объяснить, что не верьте всему, что вы видите, думайте своей головой. Вот, например, есть даже такие куча, миллион историй, когда в Америке люди, заселяющиеся в новые дома, их просто как бы начинали другие люди пугать, специально запугивать, чтобы потом за деньги вызвать экстрасенсов, всяких людей, которые общаются с призраками, проводить всякие спиритические сеансы, потом еще взять деньги за то, чтобы типа изгнать этих призраков из их дома. То есть это... Как способ заработка был в Америке И на этом зарабатывали огромные деньги На том, чтобы разводить людей И были даже такие реально конкретные люди Я как-нибудь вам об этом расскажу, Которые этим специально нарочно занимались И это был их способ заработка в Америке Я думаю, что и в России есть уже что-нибудь подобное В общем, если вам будет интересно То мы как-нибудь с вами еще об этом поговорим Потому что...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 Ух ты, сколько тут комнат, все они, блин, закрашены кучей матов, куча матерных слов. Вот, Света, я люблю тебя, написано. Ну, в общем, инь-янь, всякие гадости тут в этой заброшке, энергетика у нее точно мерзкая, противная. Я ожидала, если честно, чего-то большего от этой заброшки Кроме исписанных матерными словами стен Ну вот, в полу дыра, например Да, хотя она, конечно, такая очень специфичная В ней только фильм ужасов снимать Какой-нибудь хоррор Да Так, здесь вот нет перил И просто стоишь вот так на краю, смотришь вниз на лестницу знаю, что вы, как и я, любите мистику и хотите найти что-то необычное, увидеть что-то мистическое, но мы вместе с вами должны все подвергать сомнению, мы должны думать головой и подозревать. Мы должны не просто там тупо писать постанова, потому что ты не веришь, потому что иногда действительно происходят странные вещи. Я сама сталкивалась с огромным количеством странных вещей. Но нужно думать о реалистичности этих событий, возможно ли это или нет. Короче, я за мистику, но против обмана. Я за то, чтобы это действительно имело место быть. Кстати, можно было бы надписи это поизучать, глядишь на что-нибудь интересненькое бы наткнулись. Но при этом я как бы все-таки за науку какую-то, чтобы искать всему объяснение. Тут, видимо, печка была или что-то такое. Так, заходим еще сюда. Тут такой странный коридор заканчивается, в принципе. И вот тут окно в еще одну комнату. Ну, коридорчик страшненький, правда. Последнее помещение. Я очень рада, что я попала сюда днем, а не ночью. Ночью здесь было бы реально очень страшно. Так что я, ребят, считаю, что мои мэджики, лично те, кто смотрит мою рубрику «Заброшено», мои путешествия, мои приключения, квесты и так далее, они реально адекватные они понимают, что происходит и задумываются над логикой каких-то событий всякой такой фигни на ютубе полно очень много всяких некачественных роликов особенно иностранцев, которые там кого только не снимали на скрытые ночные камеры в общем я пока в жизни вот напрямую прям не столкнулся а я сталкивалась с разными вещами и в том числе странными в заброшках особенно вот не увижу, сама не засниму Я не могу поверить Но поэтому именно чуть-чуть я верю Потому что я сама сталкивалась Со многими странными штуками В заброшечке в этой особо как-то Ничего нет Просто надписи Всякие И все Я знаю, что все мы любим побояться Но, кстати, кроме Слендермана Еще очень много всяких других игр Придумано Именно из фейков И все это не существовало на самом деле. Можно, конечно, попробовать ночью сюда пробраться. Сейчас мне нужно обратно туда перелезть. В общем, вот так бывает, с виду очень впечатляющая. И кажется, что внутри будет ух. А внутри, ну так себе Все не как обычно, подписываться не прошу Потому что пусть лучше у меня здесь Будет именно группа такая Классных людей, мэджиков, которым интересно То, что интересно именно мне Чтобы мы все вместе В приключениях участвовали А не случайные подписчики, которые чего-то потом ждут Не получают и в итоге, блин, ну все Мы разочаровываемся, поэтому Подписывайтесь только те, кому интересно И переходите по ссылочкам на новые видео на других моих каналах И машина проехала, и я не знаю, было ли меня слышно Увидимся скоро в новых роликах Это уже очень тупо и не смешно Меня, кажется, пронканули, и мой водитель уехал и я сейчас должна пешком обратно возвращаться домой А это дофига, и в итоге мы в ту заброшку не поехали Блин! Но не зря же я и не мэджик, ничего страшного, я дойду, я не буду расстраиваться и бомбиться. А тот, кто мне с остановки там кричал, когда новое видео? Тринадцатого, я думаю, тринадцатое отличное число для рубрики «Заброшено». Да, а я иду домой, да.